привет мои дорогие с вами снова юрий пузыревский сегодня не будет прямого эфира потому что я сейчас нахожусь в пути поэтому с вами сейчас общается запись юрия пузыревского но так как мы уже давно проводим стримы по средам обсуждаем всевозможные важные темы сегодня хочу дать вам такой небольшой лайфхак либо небольшое задание которое будет связано с самовнушением то есть сегодня Вместо стрима вы поупражняетесь с самовнушениями. На самом деле самовнушение это такая большая тема, но ее можно свести к нескольким простым шагам. Сейчас я как раз таки проговорю об этих шагах. Первое, для того, чтобы сделать самовнушение, естественно, нужно находиться в состоянии транса. Как это сделать, я несколько позже расскажу. Дальше, что нужно знать о самовнушениях? Самовнушение, да, или говорить, если коротко, самовнушение, это какая-то простая команда, которая будет воспринята вашим подсознанием, в обход вашего сознания, которая будет выполняться. И здесь самое важное и ключевое слово, это простота. Потому что чем сложнее, чем нагроможденнее вы будете делать внушение, тем сложнее вашему бессознательному будет распознать и понять, э и понять смысл вашего внушения. Потому что вы можете себе на самом внушать таких вещей а ваше подсознание воспримет их совершенно по-другому и примет к выполнению поэтому вот простота команды это самое главное какие могут быть простые команды Ну, допустим если вы хотите себе внушать здоровье и исцеление то прямо таким образом и заготавливайте себе до того как вы будете погружаться в транс чего вы хотите получить от этого погружения в транс обычно это делается как то есть вы мысленно у себя в голове продумываете какое внушение и или какую команду вы хотите дать своему бессознательному простыми термин простыми терминами без отрицания в простой формулировке если вы хотите быть здоровым то так и себе внушайте то есть еще до того как вы входите в транс и в медитацию э, говорите сами себе я хочу исцелиться если у вас есть какая-то болезнь или э, только не нужно говорить и себе внушать «я хочу не болеть», это вот прям вообще не о том. То есть очень важно, чтобы внушение было без отрицания, то есть с каким-то положительным знаком. «Я хочу исцелиться», «Я хочу быть здоровым», «Я прошу свое подсознание», исцелиться во время этой медитации или во время этого погружения. Я прошу свое подсознание оздоровиться и так далее. Что еще очень важно? Очень мы здесь люди все очень разные. И на самом деле подсознание каждого из нас очень сильно по-разному воспринимает команды. Допустим, если говорить о моей практике самопогружения и самовнушения, мое подсознание, оно очень не любит приказы очень не любит приказы с точки зрения знаете как я приказываю себе там стать богатым, я приказываю себе исцелиться, это лично в моем случае не работает у кого-то это может работать поэтому здесь вам нужно хорошенько протестировать себя и понять, как это работает у вас. Но мое подсознание очень хорошо работает на просьбы. Поэтому, когда я погружаюсь в транс и хочу сделать себе самовнушение, я прямо ложусь или сажусь, я сейчас об этом расскажу, и прошу, то есть как бы настраиваю внутренний диалог, делаю рапорт, да, создаю доверие между собой и своим подсознанием путем внутреннего диалога. И делаю просьбу. Я прошу, чтобы мое подсознание э, настроило все процессы в моем организме на исцеление. Вот таким образом я делаю самовнушение. Либо если э, самовнушение звучит, э, если вы хотите поговорить о благополучии со своим подсознанием. То есть вы э, готовитесь к погружению в транс и уже начинаете этот внутренний диалог и просите я прошу настроить все мыслительные процессы в моем в моей голове я прошу свое сознание я прошу свое подсознание чтобы мои мысли стали таким образом чтобы я стал источником богатства чтобы деньги изобилия при приходили в мою жизнь совершенно спокойно открыто в бесконечном объеме или даже больше то есть смотрите друзья здесь на самом деле работает вся та же самая милтон модель кстати если вам нужен стрим по милтон модели как делать внушение косвенное напишите обязательно в комментариях поэтому продолжая нашу тему очень важно делать внушение максимально простым но к внушению нужно подготовиться, то есть нужно внутри у себя в голове поперебирать вот эти вот формулировки, которые будут на вас воздействовать в позитивном ключе. Теперь дальше что нужно, чтобы погрузиться в транс. На самом деле не так уж и много и нужно. Нужно занять удобную позу, чтобы вам было удобно и комфортно. Можно делать сидя, можно делать лежа. Можно делать даже стоя, потому что в транс мы погружаемся, в принципе, в любом положении тела. Но что важно, если вы будете делать само погружение в транс лежа, то есть большой риск, что вы можете уснуть. Если вы, допустим, это делаете перед сном, то это окей. Если вы, допустим, понимаете что сейчас день на дворе и вам нужно сделать небольшое у вас есть там небольшой промежуток времени 15-20 минут времени то лучше это делать сидя потому что вы просто не уснете потому что транс это такое кайфовое я бы даже сказал блаженное состояние в котором вы можете легко уснуть теперь для того чтобы погрузиться в транс нужно ну во-первых расслабиться успокоиться принять удобную позу да и вы можете вот что сделать для того, чтобы легко погрузиться. Предварительно вы формулируете некий запрос, то есть чего вы хотите после того, как вы выйдете из этого состояния. Причем вот формулировка после того, как я выйду из этого транса, она тоже очень хорошо работает как внушение. Можно сформулировать внушение таким образом. Вот допустим, если я собираюсь сейчас погрузиться в транс. У меня есть свободное время, и я хочу немножко так, знаете, помедитировать для себя, с корыстной целью для себя. Я сделаю вот что. Еще перед тем, как начать расслабляться, еще перед тем, как начать входить в трансовое состояние, я э, сформулирую свое внушение. Ну, допустим, вот сегодня э, я хочу, чтобы после этой медитации, после этого транса, я себя начал чувствовать бодрым. Вот, все, больше ничего не нужно. Что я делаю? Я... Сажусь поудобнее, устраиваюсь, настраиваюсь на себя, слушаю свое дыхание. Можно с открытыми, можно с закрытыми глазами. Желательно, если вы делаете с открытыми глазами, выбрать какую-то одну точку. Вот, например, мне очень удобно сейчас медитировать в камеру. Да? Я сейчас смотрю уже в таком полутрансовом состоянии. И перед тем, как погрузиться в транс, я сформулирую запрос, свой таким образом. Дословно, то, что я проговариваю себе внутренним голосом. То же самое можете делать и вы. Я прошу. Именно прошу, потому что мое подсознание любит просьбы, не любит приказы. Я прошу свое подсознание, свое сознание, весь свой организм сделать так, чтобы после того как я выйду из этого транса из этой медитации я почувствовал себя бодрым уверенным и полным сил то есть максимально размыто но одновременно максимально четко что мое подсознание она ничего не перепутало и ничего э, не сделало то что мне не хочется что еще очень важно опять же для того чтобы погрузиться в транс садитесь в удобную позу либо ложитесь в удобную позу если вы находитесь с состоянии с открытыми глазами просто выберите одну точку в вашем пространстве где угодно в моем случае это камера и постарайтесь боковым периферийным зрением увидеть два предмета увидели два предмета я сейчас вижу стакан с водой и вижу компьютерную мышь и это уже помогает мне несколько расфокусировать взгляд если вы сейчас присмотритесь мой взгляд достаточно расфокусирован и когда я вот сейчас погружаюсь в транс моя речь начнет замедляться вот это невозможно этим управлять но я стараюсь стараюсь быть в таком легком трансе все-таки я записываю видео и когда я вижу три предмета первый это глазок камеры второй слева это стакан справа это компьютерная мышь я уже в таком легком состоянии транса что можно делать еще чтобы усилить транс вы можете прислушаться к трем звукам вот я сейчас допустим слышу свой голос я слышу как у соседей играет какая-то музыка, и я слышу, как работает кулер в моем компьютере. Я одновременно, слушая эти звуки, три звука, одновременно глядя на три предмета, и еще перегружаю свою кинестетическую систему, усиливая, обращая внимание на три ощущения. Первое ощущение это, я обратил внимание на ощущения в руках. Если вы сейчас видите, вот по мере того, как я записываю это видео, я очень сильно начинаю погружаться в это трансовое состояние. Но это такой осознанный, целенаправленный транс, после которого я уверен, что буду чувствовать уже себя очень хорошо, потому что такое самовнушение я уже подготовил. Я еще чувствую, как сложены мои ноги, как мои стопы касаются, подошвы моих стоп касаются пола. И я обратил внимание еще на третье ощущение, как моя спина прикасается к спинке стула. То есть я перегрузил по большому счету три канала визуальный, три Предметов в пространстве аудиальный, стараюсь слышать одновременно три звука, свой голос, кулер э, компьютера и то, что говорят соседи, три ощущения, мои руки, э, мои ноги, моя спина. Вы можете на, на любых других ощущениях концентрироваться, и вот это упражнение, оно, на мой взгляд, самое простое для погружения в транс три визуальных образа фиксируйте три звука и три ощущения все вы уже будете после этого в трансе ну тем более что вам будет немного легче потому что вам во время этого процесса разговаривать не нужно и когда я уже достаточно погрузился в это состояние я могу еще продолжать свой какой-то внутренний диалог иногда может начать начаться такое что глаза веки начинают смыкаться что им хочется э, закрыться и тогда не нужно сопротивляться просто закрывайте глаза но ну, продолжаете делать себе самовнушение то есть я рекомендую на самом деле перед каждым трансом перед каждым самопогружением в транс выбирать себе какое-то одно целенаправленное внушение и постоянно его правильно сформулировав повторять внутренним голосом во время уже этого транса. Таким образом, ваше подсознание начнет а, работать в вашу пользу. Опять же, обращаю внимание, по поводу самовнушений, они должны быть максимально четкими, корректными для вас, именно для вас, и они должны быть короткими и простыми. То есть они должны быть одновременно и размытыми, и одновременно четкими. Да? Вот как я сейчас настроился на то, чтобы чувствовать себя хорошо и бодро. Я понимаю, что сейчас уже в процессе даже съемки этого видео уже начинают идти какие-то процессы, и я уже начинаю чувствовать себя лучше. Поэтому, мои дорогие, берите на вооружение. Кстати, напишите в комментариях, какие команды вы выбрали для себя в качестве самовнушения. Я потом посмотрю все ваши комментарии и помогу, возможно, где-то лучше сформулировать, потому что ну, я обладаю Милтон-моделью языка. Может быть, вы где-то слишком э, размытые делаете, либо слишком четкие. То есть я помогу вам сделать ваши самовнушения более корректными. На каждый комментарий обязательно отвечу. Что еще касается самовнушения? По поводу техники безопасности. Вот смотрите, внушение это, по большому счету, многократное повторение какой-то определенной команды. И на самом деле мы часто занимаемся самовнушениями, когда слушаем музыку, либо смотрим какие-то вещи э и запоминаем какие-то отрывки фраз, либо вот знаете, бывает такая, такая штука, там, как песня заела, вот песня заела, и какая-то постоянная, постоянно одна там фраза из песни, она постоянно начинает крутиться в голове, да. Там, вот, я могу вспомнить, что у меня была такая песня ⁇ Телефонные линии ⁇,⁇ Оборву и никто уже не спасет ⁇ И вот это вот, смотрите, вот эта фраза ⁇ Оборву и никто уже не спасет ⁇ если я ее буду повторять много раз, а я ее когда-то там в детстве, там, 10 лет назад, не знаю, в юношестве повторял много раз, она влияет очень, скажем так, непозитивно. Поэтому еще обратите внимание на те песенки, которые у вас зацикливаются, потому что вы же их повторяете, по большому счету, внутренним голосом, и на самом деле вы делаете себе самовнушение. К сожалению, к сожалению, мои дорогие, большинство песен популярных, они грустные, вот почему-то так. Они Или о несчастной любви или они о несчастной какой-то судьбе, или, ну, веселых песен не так уж и много на самом деле. Поэтому обратите внимание на те песни, которые у вас зациклились в голове, потому что в этой песне тоже может быть встроено какое-то внушение, которое вы многократно себе проговаривали. Конечно же, может возникнуть вопрос, как, если я себе там что-то не то внушил, как это внушение э, убрать, как это развнушить. Ну, развнушить не, при... не получится, просто нужно будет делать, создавать более позитивное внушение и проводить эту последовательную работу над собой э, в дальнейшем для того, чтобы, скажем так... По количеству раз и по качеству погружения в транс это было больше и таким образом вы сможете перекрыть нейтрализовать какое-то не самое позитивное внушение на этом у меня сегодня все опять же напоминаю что с вами сегодня общался робот юрия пузыревского запись юрия пузыревского обязательно напишите в комментариях как вам удалось с помощью этого упражнения три визуальных образа три звука три ощущения погрузиться в транс и напишите какие внушения вы себе делали перед тем, как погрузиться в эту медитацию. Кстати, еще. По времени делайте на само самопогружение, уделяйте себе 15-20 минут. Не нужно меньше, ну, 10 минимум. И не нужно больше. Больше, потому что м -м, можно... В трансе там же кайфово, там очень кайфово. И когда вы находитесь в трансе, ну... Можно оттуда не хотеть возвращаться. Да? Некоторые люди, как познают искусство медитации, начнут медитировать. Так они начинают медитировать по 3, по 4 часа. Ну, это не хорошо и не плохо, Если человеку там в этом процессе хорошо, я считаю, что это допустимо. Но опять же, если, ну, я знаю примеры людей, которые медитируют по 4 часа в день. У меня столько времени нету. И эти люди, которые вот медитируют по 4 часа в день, они на самом деле, я не могу сказать, что они стали супер осознанными, супер крутыми. Но они стали очень много времени проводить в этой медитации, соответственно, делать меньше дел, а результаты зависят только от наших действий. Поэтому все медитации, все самопогружения, все самовнушения, это всего лишь по большому счету такая важная, очень важная, но помощь вашему реальному фактическому действию. Поэтому берите на вооружение. На этом на сегодня все. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.